Катрин Денев, Руперт Эверетт, Настасья Кински, Даниэль Дарье, Лили Собески, в фильме «Опасные связи». а также Анжей Жулавский, Сириль Дленен, Франсуаза Брион, костюмы Катрин Денев, Жан-Поль Готье, совместное производство Франции, Канады и Великобритании, оператор Каролин Шампелье, композитор Анджело Бадаламенти, Автор сценария Эрик Эммануэль Шмидт по роману Шедерло де Лакло. Продюсеры Жан Люказуле, Максим Рамильяр, Стивен Марголес. Режиссер Жозе Даян. шанс объяснить, а потом можешь прогнать меня. Прошу тебя, сначала я должен поговорить с тобой. Бывшая любовница. Я рассказывал тебе о своем прошлом. Из-за него я хотел уехать сюда, чтобы избавиться от всего этого. К сожалению, у меня не получилось. Тогда почему ты не избавился от нее? Я пытался. Я видела вас на конюшне. Это твое представление о верности? она хотела переспать со мной. Когда я отказал, и она, она пришла в бешенство, я испугался. испугался. Что она как-то навредит тебе? Я боялся, что она устроит скандал. Я ведь должен был как-то ее успокоить. Я совершил ошибку. Я больше ничего не смог придумать, чтобы защитить тебя. Да, я виноват. Я виноват, но только в том, что действовал, не подумав. Я не знаю, я так хочу тебе верить. Скажи, что это правда. Ой. Пожалуйста, поверь мне. Поверь мне, умоляю. Тогда мы сможем быть счастливыми, как раньше. Вчера я все потерял. И сам в этом виноват. Сегодня мы можем все вернуть. Все в твоих руках, тебе решать. Только тебе наше будущее, наше счастье, все в твоих руках. Я слишком сильно тебя люблю. Oui. Да. Oui. Да. Браво. Я не знала, что у вас oui. только скрытых талантов. Oui. Ты уже чувствуешь. слишком взрослая, чтобы становиться жокеем скрипка, лошади. Прекрасное образование для юношей из бедной семьи. Я не беден. Мои родители были богаты. сюрприз, Изабель. Мари Турвелл, Турвел, Рафаэль, Рафаэль Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не могли выбрать другого места для каникул? Мы вы вынуждены скрывать нашу любовь. Мари, как ты? Надеюсь, вы не очень ушиблись? Нет, все в порядке. Спасибо. Будь с ней повежливее. Знаешь, я ее не боюсь, она не такая уж грозная. Да. Да, все так говорят. Осторожно, Мария, осторожно. Осторожно, Мария. Не упади. Когда вы собираетесь пожениться? Что? А сколько детей вы хотите? Шесть? Десять? Сколько бог пошли? Присылайте мне приглашение на дни рождения первой причины. Что за глупости? Я приехал сюда отдохнуть. Глупости? Кто бы говорил? Вы с поличным попались на верности. Вы считаете меня такой наивной? Я причинил ей боль раньше, и сделаю это еще раз. Вы сами себя обманываете. Вы влюблены в эту женщину. Нет. Да, вы не похожи уже на прежнего Вальмона. Эта женщина сделает вас обыкновенным. Неужели она Мари Турвель? И есть ваше будущее? Нет. Любовь несправедлива. Я не знаю, как выбраться из этой истории. Когда вы уезжаете в Париж? Через два дня. Результат вы получите через два дня. Приятно слышать. Не знаю, как это сделать. Я простила меня за Эмили. Она простит меня за все. Она меня любит. Если хотите, я дам вам совет. Вы, Мари? А я, Вальмон? Стоит вам что-то сказать, я отвечаю. Это не моя вина. Я не понимаю. Мари, для нас с тобой одни и те же слова имеют разные значение, это, это не моя вина. Как ты можешь говорить такое? Потому что я мужчина, но а ты всего лишь женщина. Это не моя вина. Стоит вам. Значит, ты внезапно решил, что между нами все кончено и больше ничего? Да, Мария, я изменю тебе, Самили. Я буду изменять тебе снова и снова. Это не моя вина. Но я люблю тебя. Возможно. Но я тебя не люблю. Не надо меня упрекать. Это не моя вина. Пальмон, ты не можешь так поступить. Могу, Мария. Я больше ничего к тебе не скажу. Это не моя а вина. А если я покончу с собой? Если ты покончишь с собой, ты превратишь муху в слона, сделаешь из банальной ситуации трагедию. Ты сама будешь виновата. Я замерзла. Замерзла. Это не моя вина. мне здесь неуют тут здесь все напоминает о моем муже а если я поживу у тебя пока жду ждешь Развода. Пока я жду развода. Твое место здесь, Мари. Здесь все должно закончиться. Это не моя вина. Я изменил тебе, Семили. Я буду изменять тебе снова и снова. Это не моя вина. Мужчины ветреные, а женщины упрямы. Это не моя вина. Найди себе другого любовника. Вот что я тебе посоветую. А если он тебе не понравится, это не моя вина. Прощай, Мари. Мне было хорошо с тобой. И будет хорошо без тебя. Такова жизнь. Я бы почуваю уйти, не разбив тебе сердце. Но это невозможно. Это не моя вина. Ты не уходи, не надо. Что-то случилось, раз вы ко мне пришли? Я бы не хотела ждать. Проходите. Я понял, какую страшную ошибку я совершил много лет назад, когда оставил вас. И какую ошибку я совершил сейчас с Сесиль. Вы не вините себя. Я неплохо знаю Сесиль, но тоже ни о чем не догадывалась. Да, конечно. Но Сесиль не имеет значения. Я даже должен сказать ей спасибо. Ведь благодаря ей я понял, что есть на свете женщина, которая желает не только счастья. И я хотел... Alors, je... Euh, je voudrais... Я надеюсь, что вы его примете. За что? В знак раскаяния и, и привязанности. Но... Но... Слишком дорогой подарок. Bien. Хорошо. Bien. Alors... Да. А му, если в знак любви? Изабель... Вы выйдете за меня замуж. Замуж? Как долго я ждала этих слов? Когда мы встретились несколько месяцев назад, я думала об этом. Антуан. Это невозможно. Слишком поздно. Но почему? Я не одна. Да, конечно. Это нормально. Это... Это естественно. Рафаэль? Извините. Иди сюда, я разбираюсь с делами фонда. Сейчас. Сейчас. Это он? Слишком поздно, Антуан. Я ничего не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Женщина похожа на мужчин, Антуан. Они тоже предпочитают молодость. Вы выбрали Сисиль, а я Рафаэля. Наконец-то. Здесь накурено. Вы не торопились. У меня был Донсини. Дансыни. Пора Дансини. избавиться от Дансыни. Всему свое время. Сейчас. Все кончено. Я последовал вашему совету. Он оказался очень эффективным. Пути назад нет. Поэтому теперь мы избавимся от Донсани и проведем ночь вместе. знаете, почему я не вышла замуж во второй раз? Конечно, положение вдовы придает привлекательности. Но главное, я не хотела, чтобы кто-нибудь говорил со мной таким тоном. Как говорю я? Именно так. Перестаньте строить из себя мужа. Я свободна и не собираюсь терять свою свободу. Просто прошу вас немного подвинуть панцы и освободить место для меня. Но сначала вы должны вызвать у меня интерес, а вам это плохо удается. Вы не умеете доставить мне удовольствие, и у вас отсутствует воля к обиде. Давайте убежим. Романтика? Да, но с тем вальмоном, которого я знала. Только в последнее время его совсем не видно. Хватит притворяться. Вы заключили договор, и вы должны его выполнить. Я обесчестил Сесиль Валанш, выставил Жоркура на посмешище, принес в жертву Мари Турвель. Поэтому, извольте выполнить свое обещание. Бедный Вальмон, вы любили Мари Турвель, и сейчас ее любите. Но вы принесли ее в жертву своему тщеславию. Мне было достаточно вашего тщеславия, чтобы манипулировать вами. Вы с вашей мужской гордостью должны все держать под контролем. Смешно, я ненавижу Мари Турвель, ненавижу это ее внутреннее спокойствие, ее безмятежность. Вам была дорога, каждая минута, проведенная с ней, я решила отомстить. Вы Не сможете вернуться к ней. Ваша Мария никогда не простит. Когда женщина хочет ранить другую женщину, удар оказывается смертельным. Мы заключили сделку. Вы от нее отказываетесь. Вы еще смеете спрашивать? Значит, с этой минуты я буду либо вашим врагом, либо вашим союзником. Так как же наш договор? Мне нужен ясный ответ. Oui? Да. Или нет? Но. Нет. Тогда война. Война. Мне надо поговорить Я с вами. Я не в настроении. Прошу вас. Я знаю, что вы на меня сердитесь. Только на себя. Я, Я в отчаянии. ни со мной не разговаривает. Я подозреваю, что в этом виноваты вы. Я? Да. Я уверена, что вы сказали ему, что переспали со мной. Я ничего ему не говорил. Значит, вы сказали кому-то еще, а тот передал в донсане. я никому ничего не рассказывал. Вы считаете меня дурочкой? Кому было известно о нас? Вам, не и мадам Демертей? Правильно. Если вы молчали, и я молчал. Кто остается? Изабель, зачем ей это? Причина та же, что всегда. А реальность и Какая же я дура. Это ваша очередная уловка, да? Что? Вы обещали предъявить мне доказательства, а на самом деле хотели просто заманить меня сюда. Честное слово, нет. Если вы не верите мне, поверите собственным глазам. Хотите снова затащить меня в постель? Сейчас. Вы сами все увидите. Хотите вы? Нет, спасибо. Извините. Здравствуйте. Как вы доехали, тетушка? Я все объясню. Встретимся завтра в здании фонда. Я позвоню вам утром. Хорошо. До свидания. Идемте. Тетушка, Не понимаю, зачем я на это согласилась. Поверьте мне. Можно ли тебе верить? Да. Oui. Управляющий ждет вас наверху. Ее зовут мадам Леклерк. В точности следуйте моим инструкции. Вы справитесь? Я еще не выжила из ума. Как скажете. Хочу кое-что вам сказать. Это все? Да. Это все. Что это значит? Что? Вы не понимаете? Это значит, что Сесиль жива? Хотя ее жизнь висела на волосы. Как? Вы ничего не знали? No. Нет. Изабель, Изабель вам не сказала? Как? Как, как она могла скрыть вас? это от вас? Давайте встретимся сегодня вечером в 10. Возьмите. Это мой любимый клуб. Я не хочу, чтобы забыл видел нас вместе. Я ничего не скрываю это забыл Возможно, но мне есть что скрывать. Я вас прекрасно понимаю, мадам. Наш фонд всегда рад таким щедрым дарителям. Я очень люблю музыку. Ну что ж, все просто, я выпишу вам чек. Нет, мы предпочитаем, чтобы деньги поступали на счет. Это позволяет нам избежать проблем с родственниками-дарителей. Я подумаю. Всего хорошего, мадам Леклерк. Пальмон. Вальмон меня больше не любит. Он никогда меня не любил. Вы должны забыть его, Мари. Не могу. Так надо. Я знаю своего племянника. Любовь умеет находить надежду. Даже в минуты самого глубокого отчаяния. Но это ложная надежда. Я так верила ему, но почему он со мной так поступил? Мария, открой дверь. Мария, я знаю, что ты дома. Я же говорил, что приду. Еле успел. Поезд отправляется через пять минут. Знаешь, ты был прав. Мадам Лекверк попросила перевести деньги на счет в один офшорный банк. Меня это не удивляет. У вас великолепная память. Разве муж Изабель был богат? Как ты понимаешь, я его деньги не считала. Ходили разные слухи. Говорили, что у него огромные долги. Но судя по тому, в какой роскоши живет его вдова, он был очень богат. Если бы вас не существовало, я бы вас придумал. Я всегда питала к тебе слабость. Поразительное отсутствие вкуса. Ведь вам постоянно рассказывают, какой я негодяй. Я никогда не критиковала тебя. Но я много думала о том, что я сделала по твоей просьбе. Будь осторожен, Вальмон. Мерекись. Не ссорься с мадам Демертей, в одного поля ягоды. что за глупость? Не ссорься с ней, Вальмон. Она тебя уничтожит. Вы с ней как сиамские близнецы. Если, Если ты нанесешь ей удар, а то сам истечешь кровью. Поезд номер 535 на Ницу через Леон отправляется с третьей платформы. Сюда нельзя. Вы не член клуба. У меня здесь встреча с месье Вальмоном. Все в порядке, Джеральд. Это мой знакомый. Здесь мы в безопасности. Изабель ненавидит азартные игры. Как и все, над чем она не властна. Сесиль серьезно заболела, когда была в Сент-Тропе. Она говорила вам об этом. Сначала никто не мог понять, в чем дело. А что с ней было, об этом не принято говорить. Прошу вас, я хочу знать. Она рассердится. Пожалуйста. Я могу на вас положиться? Разумеется. Ради Бога. Никому об этом не говорите, особенно ей. Теперь, когда она поправилась, она не хочет об этом говорить. А особенно с вами. Со мной, Да. У нее была какая-то форма рака. У нее никогда не будет детей. Нет. Да. Какая-то опухоль. Врачи смогли удалить ее. И сейчас сильно лучше. Ей пришлось очень нелегко. Она прекрасно держалась, но ее очень огорчило, что вы ни разу не позвонили. Кстати, чем вы занимались все это время? Были в постели у Изабель. Это гораздо веселее, чем заботиться о любимой женщине. Изабель мне ничего не говорила. Вы уверены, что она знает? Конечно, знает. Она же была там, когда Сесиль заболела. А разве она вам не говорила? Девять красная. Браво! Вам сегодня везет. Поздравляю, месье Вальмон. Спасибо. Вот, держите. Сыграйте еще раз, правда? Играйте. Так что она вам сказала? Изабель сказала, что Сесиль меня забыла. Что у нее начался роман с... с кем? Мадам де Домертей, посмотрите сюда. Браво! Си-си. Си-си. Аплодисменты продолжаются. Allez. Идите. Проходите. Моя машина на улице, уезжайте. Отправляйтесь куда хотите скорее. Рафаэль? Рафаэль? Рафаэль? Рафаэль? Дансени? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогая моя. С кем он уехал? Теряйте хладнокровие, дорогая. С кем он уехал? Почему я должен вам говорить? Или уже хотите заключить перемирие? Но нет. Я не собираюсь останавливаться. Вы не сможете серьезно навредить мне. У каждого есть своя хелесова пята. Вам удалось найти мою. Это гордость. Но я нашел вашу. Неужели? Респектабельность. Moi. Мне терять нечего. Обо мне и так О. Бог знает, что говорят. А вот вы... Узница своей репутации. Что вы собираетесь делать? Уничтожить эту тюрьму. Это не тюрьма, это преступный замок. Крепость. Правда? Делайте, что хотите. Говорите обо мне, что хотите. Правда? Вам никто никогда не поверит. Поверит мне. Я уничтожил вашу крепость. Я найду вашу ахиллесову пету. Пожалуйста. Это вам ничего не даст. Скажи-ка, твой редактор все-таки любит компрометирующие материалы знаменитостях Еще бы. А что случилось? Ты что-то узнал? Ты слышал о Фонде искусств под управлением. Как там ее... Мадам де Мерте из неприкасаемых. Это благотворительная организация получает больше денег, чем отдает. Но это лишь слухи. Нестор. Месье. Как обычно, Нестор. Я знаю, что ты меня слышишь. Пожалуйста, открой дверь. Я хочу поговорить с тобой. Я должен увидеть тебя, Мари. Мари. Изабель. Изабель, как я рада вас видеть. У вас очень радостный вид. Да, Изабель. так и есть. Знаете, Изабель, я никогда не ни хотела вас воспитывать Сесиль. Но после смерти сына и невестки я взяла на себя эту ответственность. Я хочу, чтобы она удачно вышла замуж. А сейчас я счастлива, потому что Сесиль и Донсани снова вместе. Да, да. Истинная любовь всегда побеждает. Откуда вы об этом узнали? Мне позвонила Размонд. Они на юге Франции. Размонд увиделась вчера. Они целовались и обнимались. Правда, прелестно? Да, прелестно. У вас не очень довольный вид. Это же вы расхвалили меня Донсери? Да. Сель, почему же вы мне ничего не сказали? Я, я больше всех рада, что вы снова вместе. Откуда вы узнали? От Отразмонт. Я так рада, что вы помирились. В самом деле? Я ведь ваша подруга, не Нет, так ли? Я так не думаю. Если вы мой друг, то лучше жить с врагами. Никто не сделал больше, чтобы разлучить нас, чем вы. Я? Вы сказали Дансини, что я его больше не люблю. Возможно, я ошиблась. Но вы спали с Вальмоновым и собирались замуж за Жаркура. У меня были основания основания усомиться. Вы сказали ему, что я сплю с тренером по водным лыжам. Надо было рассказать ему про Вальмона. Настоящая подруга вообще ничего бы не сказала. А вы хотели, чтобы он позвонил, когда у вас был выкидыш? Вы сделали столько глупостей в одно и то же время, что лучше было держать Дансы не подальше и оставить его на потом. Скорее, оставить его себе. Я же его не носила. Чего вы надеетесь вы. добиться? Донсени. Бред. Дансени. Зачем вы вам Донсени? Вы же его не любите. У вас нет сердца. Нет сердца? Я не люблю расставаться с людьми. Oui. И он довольно грубо меня бросил. Это обидно. Но вам нужен Дансыни, хотя вы его не любите. Потому что его я люблю. Можно и так сказать. Думаете, я буду сидеть, сложа руки? А что вы можете сделать? Вы уходите. Куда вы собрались? Я же выиграла, не так ли? Вы с ума сошли. Значит, вы рассказали Дансыне обо всем. Конечно. Он уже взрослый. Он Все поймет. Он сделал ошибку с вами, и он поймет, что я тоже совершил ошибку. Он поймет, значит, он еще не понял. Понял? Нет, потому что ему еще не рассказали всю правду. Я вам запрещаю. Мне будет очень приятно рассказать ему о вас, о вальмоне, об измене или изменах, о выкидыше. Он вас ненавидит, он вам не поверит. Дитя мое мне всегда верит. Он никогда вам не поверит. Ты видел мадам Нет. де Демертей? Нет. Клянешься? Клянусь. Да что с тобой случилось? Она не может видеть, она что мы любим друг друга и, друга, и сделает и все, чтобы разлучить нас. нас. Успокойся. Этого никогда не будет. Ты очень плохо знаешь. И не хочу знать. Я не хочу, чтобы ты с ней разговаривал. Никогда. Как скажешь. Все хорошо. Это она. Я уверена. Вам телеграмма. Это от нее. Это точно от нее, я уверена. Боже мой. Не сходи с ума, вдруг это нет, нет. Больше никто не знает, что мы здесь. Нет, не бери трубку. Это она. Сиси, успокойся. Не надо так переживать. Обещай, что больше никогда меня не бросишь. Обещаю. Не выходи из дома без меня, хорошо? Ворота, я должна их запереть. Чего не слышал? Нет. Это она. Я уверена, это она. Сесиль, хватит. забыл человека, а не дьявол. Она дьявол. Ты сама не понимаешь, что говоришь. Чего ты так боишься? Я знаю, она на все способна. Ты слышал? Хватит. Мне надоело. Нет, не смотри. не смотри. Не смотри. Не смотри. Не смотри. Не понимаю, это копия страницы своей больничной карты. Меня это не интересует. Я же знаю, что ты была больна. Ты знаешь? Знаю. Я все знаю. Ты знал все это время. Да, любимая. Я напрасно боялась и ничего не сказал. Ты меня простил. Простил? За что? По-моему, в такой ситуации не за что прощать. У тебя ведь была опухоль. Да. Да, да. Но я не хочу об этом говорить. Никогда. хорошо. У вас обеспокоенный вид. Вы уже не так уверены, что Сесиль нечего скрывать? Что бы вы ни сказали, я вам не поверю. Конечно же, вы мне поверите. Вы же считаете, что Сесиль не хочет, чтобы я рассказала о том, что знаю. Когда Сесиль жила здесь, она каждый вечер ходила на Виллу Размонт, как и было задумано. Она ждала ваших звонков в комнате Вальмона и оставалась с ним на всю ночь. Вы лжете. Ей это так нравилось, что она забыла предохраняться и забеременела. Неправда. Но природа не захотела, чтобы Сисиль родила маленького Вальмон и подсунула его Жаркуру. У нее был выкидыш. Во лжете. Вы же видели, что с ней было у бассейна. Ложь. Все ложь. Конечно, страшная ложь. Такая наглая ложь, что она боится, что вы поверите. Странно, вам не кажется? И вам угала, но лгала из лучших побуждений. Когда я узнала об этом приключении, я сказала вам, что Сисиль начался роман с тренером по водному выжимам. Мне показалось, что это не так жестоко, как правда. Разве я была не права? Давайте кричите на меня. Давайте. Я вас защищала. Вы прекрасно проводили время со мной, в то время как всем от Вальмона до Сесиль было на вас наплевать. Изабель. Нет. И я не буду на втором месте после Сесиль. Мы поговорим, когда вы с ней объяснитесь. Но не питайте иллюзий. Между нами все кончено. Кончено. Все кончено. Все. Между нами все кончено. Прошу тебя. Я тебя люблю. Скажи что-нибудь. Нет. Останься. Жить с Солгуни и Шлюхой даже не думай. Но... Нет. Но я... Вернись. Я люблю тебя. А, Вальмон. Вальмон. Я как раз тебя ищу. Марк, ты оказался прав. Похоже, что в организации, о которой мы говорили, творятся темные делишки. Ты проверил? Для статьи пока маловато, но... Рано утром мадам де Марте арестовали. Кто? За что? Финансовая полиция. Ее подозревает в каких-то махинациях с налогами. Сейчас в доме идет обыск. Я должна ей позвонить. Нет, вы что с ума сошли? Там же полиция. А вы откуда все знаете? Извините. Я ночевал у нее. Мы с ней уже 15 лет любовники. Так что можно сказать, что мы влипли вместе. Я понятия я не имею, о чем вы говорите. Хватит притворяться, мадам Леклерк. Изабель просила передать вам, чтобы вы уничтожили все документы и немедленно уезжали из Франции. Убирайтесь, я не понимаю, что вы несете. Уходите, или я вызову полицию. Вот и старайся после этого помочь людям. Интуиция меня не подвела. Ой, да? Я пришел к Мари. Мари Турвель. Эдуард Турвель, ее муж. А вы кто? Я племянник Размонт. Мари гостила у нее этим летом. в Вальмон. Вальмон. Заходите. Ее нет дома. Садитесь. Когда вы в последний раз видели Мари? Не знаю. Я просто оказался по соседству. Вы ее хорошо знаете? Хорошо ли я ее знаю? Вы знаете, где она сейчас? Что? Она исчезла. Я понятия не имею, что с ней случилось. Исчезла? Когда я в последний раз звонил, она не взяла трубку. Я был в Африке по делам. Два дня назад я вернулся домой, здесь никого не было. Два дня, и вы ничего не предприняли? А что я мог сделать? Я боюсь, что она сбежала с любовником. Я так не думаю. Я боюсь, что она сделала какую-нибудь глупость. Не может быть. А я в этом уверен. Никто не собирает чемоданы перед тем, как покончить с собой, если вы на это намекаете. И не вызывает такси в аэропорт. Я хочу только вашего счастья, Вальмон. Только вашего счастья. Я разрешаю вам позвонить мне, Вальмон. Мари. Да, Вальмон. Я вернулся, Мари. Я вернулся. Ты правильно сделал, что не поехал в Китай. Два года. Два года вдали друг от друга. Я бы этого не выдержала. Мари. Я здесь. Нет! Нет! Мари, Мари, Мари. Нет! Нет! Нет! Мари! Нет! Мари, все, все я... хорошо. Хватит. Мари! Я ухожу. Я вернусь. Я обязательно вернусь. Не могла же мадам Леклерк ле просто исчезнуть. Мы пытались звонить к ней домой, но она не берет трубку. Попробуйте еще раз. Столько энергии, которую не к чему приложить. Вы удивляетесь, но по-моему, вы несправедливы, Ксисиль. А вот как? Да. Кто, кто бы говорил? Да, конечно, она поступила дурно. Это еще мягко сказано. Но она не могла бы сделать все это без поддержки, не так ли? Вальмон. Вальмон. Вот это вам нужно. Он использовал меня, чтобы подобраться к Сесиль. Она пыталась сопротивляться, но ему это нравится. И в итоге она уступила. Он сделал ей ребенка, а потом рассказал вам, что у нее была опухоль. Что он против вас имеет? Понять с ними. Подумайте. Больше всего на свете Вальмон любит предавать друзей и выставлять людей на посмешище. Что у вас с ним за отношения? Нет никаких отношений, я его этого знаю. Почему вы его защищаете? Вы закрываете на все глаза. Почему? Ничего подобного. И вымещаете злость на бедняжке, Сесиль? Что вы задумали? Как женщине мне неприятно видеть, что вы обращаетесь с Сесиль как с вещью. Где он? Что вы задумали? Где он? Я знаю, что вы сделали, Сесиль. Вы негодяй. Знаю. Я негодяй. Вы солгали мне, чтобы я простил, Сесиль, зачем? Я думал, вы будете оправдываться. Некоторые вещи нельзя оправдать. Я не могу это просто так оставить. Да. Да. Зло должно быть наказано. Пожалуйста, мстите. Никто не мешает, но поверьте моему опыту. Месть это палка о двух концах, причем отравленных. Я не хочу мстить вам или подавать в суд, я хочу вызвать вас на дуэли драться. В наши дни дуэль не в моде. К сожалению, вы ошиблись в веком до цене. У меня есть идея получше. Какая? Вызов. Прежде чем продолжить, я хочу сказать одну вещь. Хотя это ничего не изменит. Вы должны знать одну вещь. Переспать Сесиль мне поручила мадам де Мерте. Вы шутите? Нет. Нет. Меня вовсе не интересовала бедняжка Сесиль. Я был влюблен в Мари Турвель. Да почему? Некоторых людей судьба сводит к счастью. Нас же она свела. К большому несчастью. Падение службы – опасная штука, правда? Можно сломать позвоночник, остаться коллегой, а ударишься головой – и конец. Хотите что-то сказать? Вы ведь умеете прыгать? Обожаю. Я начну. И же реме benedicat omnipotens deus, pater et filius, et spiritus sanctus. Amen. Requiescat in pace. Amen. говорится, у некоторых людей душа нараспашку. Но к вам, дорогая моя, это не относится. Все-таки интуиция меня не подвела. У вас есть слабое место. Ваша гордость. Вы прячетесь под маской респектабельности. Вас защищает высокое положение в обществе. Но такой образ жизни стоит денег. Благодаря мне, вы потеряете все. Вы купили хорошую репутацию, как покупают платье, и не слишком думали о цене. Но я заставлю вас заплатить по счету. Ваше управляющая воровала из фонда. Я не уверен, что вы в этом участвовали. Возможно, вы ничего не знали. Но благодаря мне, вы будете опозорены, и скомпрометировано. Суду будет трудно вынести решение о вашей виновности, но это не важно. Вы винованы в стольких преступлениях, что сколько бы злодеяний вам не приписывали, их все равно будет недостаточно. Если вас не отправят в тюрьму, вам придется покрыть недостачей собственного кармана. Вы разорены, дорогая моя. Из-за этого бедна на репутации от вас отвернутся все. обедневшие, опозоренная, отвергнутая. Надеюсь, что вы придете к тому же выводу, что и я. Смерть – это избавление. Мы столько потратили зря, причинили столько боли и несчастья, и всего этого можно было избежать если бы не наша опасная связь. Вы погибли. Я поздравляю себя с этим сейчас, потому что не уверен, что доживу до вашего падения. Оно не принесло мне никакой радости. Мое предложение быть вашим другом или вашим врагом не имело никакого смысла. Каждый человек, в первую очередь, Жертва самого себя. Вальмон. Мадам. Мадам, мы ждем только вас. Не отомщу. На русский язык фильм озвучен по заказу компании «Екатеринбург Арт».